Всем привет! Как вы уже знаете, меня зовут Малинская Людмила. Сегодня мы с вами разберем мой заказ по 12 каталогу компании Faberlic. И вот первое, что я вам хотела показать. С этого каталога у нас появился в наличии вот такой вот каталог Faberlic. Здесь уже идут цены со скидкой 20% на весь ассортимент. Именно для зарегистрированных консультантов. Те, кто уже в компании, они уже смогут посмотреть цены, которые будут к оплате. Единственное, что здесь не включается стоимость доставки. Давайте чуть посмотрим, что же здесь у нас есть. Видите, у нас уже указана черная цена, цена каталога и цена, вот это вот уже идет у нас со скидкой 20%, то, что заплатит консультант, который уже зарегистрирован в компании. И также, сколько он получит баллов за этот товар. Все подробно расписано. Видите, на каждый продукт написаны баллы, написана цена каталога для незарегистрированных консультантов и также цена каталога уже для зарегистрированных со скидкой 20%. Такой вот классный продукт у нас появился в компании. Также новички следующего каталога 13-го получат у нас такой вот классный подарок, но об этом подарке мы поговорим с вами позже, когда начнется акция. Такой вот классный продукт у нас появился. Код каталога будет ниже в комментариях и также обычные каталоги которые беру для своих любимых клиентов на этот раз мне заказали такой вот классный продукт для коррекции осанки сделан он из полиэстера и пластика размер LXL Охватали а от 75 до 100 сантиметров. Длина по спинке 42 сантиметра. Код данного корректора 910 387. Это заказала мне клиентка. Будет мерить, носить. Так как у нее сидящая постоянная работа, она горь сильно устает спина. Вот приобрела себе корректор для спины. Нет, давайте теперь пойдем. Что же мне заказывают еще? Такое средство для очищения ванны. Это идет у нас морская свежесть. Аромат. Код данного средства 30221. Рекомендовано для очищения раковин, ван, плитки и плиточных швов. Кафельных, эмулированных. Также еще вот приобретают на такие средства как для чистки духовок и плит на этот раз взяли свежесть мята код данного средства 30120 шампунь 2 в одном эксперт это я приобрела для себя вот идет вот здесь и кондиционер и шампунь код 1896 Вот серию мороженое сказали. Здесь идет у нас шампунь, бальзам 2 в одном для всех типов волос. Код 0189. Бальзам, восстанавливающий для поврежденных волос. Код 0196. Также вот шампунь из этой же серии. Постановили шампунь для поврежденных волос код 0192 так, к ним же вот такую питательную маску для сухих и ломких волос код 0197 еще серии ботаники любимый всеми шампунь Здесь у нас идет шампунь «Бальзам-2» в одном из защита для самых и поврежденных волос. Он идет с березой и репейное масло. Код данного шампуня 7771. Из этой же серии гель для душа «Фиалка и Мелисса» антистресс. Код Код 2548. Вот такой вот малиновый мальфей, скраб для тела, это я заказала для себя, код 1913, он нашел со скидкой, Там кому-то в подарочки буду ложить, так как те, кто заказывает у меня свыше 1000 рублей заказы делает, я им вложу небольшие подарочки, вот взяла такие 4 штучки. Мыло для кухни заказали, лесная земляника. Мыло, кстати, классное, хорошо удаляет запахи. Сама используюсь постоянно. Код 30213. И еще также мыло мне заказали для кухни кофе и терамису аромат. Код 30211. Вот такие вот освежители, нейтрализаторы запаха, именно в тех местах, где у нас находятся домашние животные. Эффективное очищение воздуха, дом без запаха животных, аромат полезный для питомца. Код данного освежителя 3801. Вот таких вот мне заказали 4 штучки. универсальный пятновыводитель код 30151 классно работает хорошо очищает пятна и также еще пятновыводитель у вот меня берет постоянно одна и та же девушка он идет для белых и цветных тканей код 30027 объем 500 грамм И из этой же серии у нас идет отбеливатель, код 30028. Более подробно все на баночке написано, так что можно изучить, почитать. Средства классные. То, что заявлено в них, они делают. А вот еще у меня один камельфий. Вот такое вот средство. Лосьона на черных точек заказали. От данного средства 0468 он способствует удалению черных точек эффективно очищает поры снижает выработку их все увлажняет кожу такой вот, вот классненько у нас есть средство спрей для волос с морской солью для меня мечтаете о небрежных локонах как после пляжа спрей с морской солью подарит тебе потрясающую укладку Кератиновый комплекс ИОФ-фильтр в составе позаботиться о красоте ваших волос. Код 2706. Тут праймер для ресниц. Тоже вот взяли у меня. Для получения более подробной информации можно сканировать этот код на данной коробочке и прочитать более подробно. Код данного праймера 5810 также карандаш для глаз код 5752 ну, тушь для ресниц сделали мне так 5568 данная тушь уже все написано здесь можно все подробно изучить Вот увлажняющее тональное средство для леса. Код данного средства 6417. С вами попробуем сейчас открыть. Здесь вот, такой вот, тюбик. Вот. вот он не спрозрачный, уже видно тон. Какой он, какого тона. Легкий, непринужденный. Как раз сейчас на лето. Я взяла себе так, У нас распродажа сейчас длится Так, у нас пилка для кутикулы Код 910 015 Значит, неделя скидок идет Завтра последний день И взяла вот такую вот пилочку для ногтей стеклянную Код данной пилки вот Посмотрим 9748. Вот такая вот пилочка Какие вот у нас есть классные салфетки для удаления пятен влажные Упаковочки упаковочке 20 штук Код данных салфеточек 30 552 таких салфеточек мы заказали много сразу говорю 14 штук поэтому сейчас постараюсь куда-нибудь их разложить Ой, очень понравились салфетки предлагала каталог в одном мебельном магазине магазин очень дорогой мебель у них классная и сейчас вот они стали брать и для себя и также брать своим клиентам подарки поэтому у меня также появились постоянные клиенты на данной салфеточке Порошок мы заказали код вот данного порошка у нас 30.023. Идет у нас горная свежий аромат. Ну и теперь пойдем то, что я заказывала себе. Вот такую вот водичку мужскую. Валентин Юдашкин. Я взяла со скидочкой. Так как Я являюсь вип-консультантом. На протяжении уже 24 каталогов подряд. Я взяла эту водичку всего лишь за 750 рублей. Код данной водички. 32.27. 37 хотите узнать подробнее, как стать ПИП-консультантом и какие есть привилегии, пишите в комментариях. Или проходите по ссылочкам, которые есть под видео. И можете связаться со мной в любом мессенджере. Расскажу более подробно. Вот такие вот витаминчики я взяла себе на скидку, так как у нас в прошлом каталоге здесь была акция. При покупке на 1000 рублей нам давался один купон на педагог. На один продукт со, со, в следующем каталоге со скидкой 50%. Вот я взяла со скидкой 50%. Энер-жибом витаминки для поднятия энергии. Поддержание. Код данных витаминок 15727. Вот такие вот у нас появились новинка. Витамин С и цинк. Код 15789. Все подробно здесь написано. Здесь состав все а еще более подробно можно почитать на сайте их также я взяла себе на скидку 50 процентов взяла две паковочки так как сейчас, сейчас впереди осень время простуд нужно поддерживать свой организм и вот такие вот арт порты взяла для мамы Дам ей, чтобы она их пила 15 791 данный код также можно отсканировать штрих и прочитать более подробную информацию о данных витаминках. В составе здесь идет у нас масло длинное рафинированное, смесь масляных экстрактов, семена черного тмина, лист лавра благородного, корень куркумы, ягоды, можжевельника, чайное дерево, корень сабельника болотного, антиоксисцилитель, концентрат смеси сакферолов, оболочка капсулы, желатин, влагоудерживающий агент глицерин, вода и дисцилированная. Все, никаких ешек в составе нет. Наши Витамины самые натуральные. Все сертификаты у нас есть на сайте. Можно пройти, посмотреть, перечитать. Взяла себе так лаксы. У нас до сих пор еще действует такой вот крем пенотоник. Взяла две штучки. Код 1733. Классно тонизирует, удаляет тяжесть в ногах. Именно подходит для тех, вот, у кого начинающийся варикоз успокаивает, расслабляет ноги, это класс, классно, есть средства у нас, тоже сейчас начала им пользоваться, так как у меня сейчас работа тяжелая, 12 часов на ногах, ноги очень сильно устают к вечеру, и взяла вот различные масла себе, ни разу не брала, так сейчас акция вот была, у меня скидки были 50%, вот у вас скидочкой, буду пробовать, это эфирное масло пихтосибирской, Код 1601. Масло чайного дерева. Код так извиняюсь. код неправильно вам назвала. Код 1344. А пихта 1345. С лимоном взяла масло. Код 1340. Наши масла очень концентрированные. Расход очень маленький нужен одну капельку и будет достаточно так и масло с эвкалиптом код 1346 и взяла вот такие вот чаи также на скидочку у меня много было купончиков поэтому вот взяла сейчас себе вот... запасаюсь к осени к времени простуд это целая чай бронха травяной сбор легкое дыхания он классно помогает особенно когда у вас кашель попьете его пару дней все кашляк не бывал не нужны никакие микстуры таблетки с аптек. чай классно работает состав весь написан сзади код данного чая 15669 здесь ходит трава мати мачиха трава чабреца цветы ромашки шалфей плоды шиповника и корень солодки травы все натуральные никаких примесей здесь нет Таких я взяла 4 чая. Да. Также вот еще взяла иммунитет Для поднятия иммунитета, для поддержания иммунитета. Чай 15770. Также сзади все написано, какие травы входят. Здесь у нас входит трава хиноцеи, чабреца, лист земляники, цветы ромашки, шалфей, календула, трава зверобоя, иван-чай и березовые почки. Все, что нужно для нашего иммунитета. И вот, вот три чая. Вот такой вот оливия, противовоспалительный чай. Код 15770. Здесь у нас ходят листья оливы, трава и лис, печень мяты. Вот такой освежающий чай. Когда его наливаешь, приятно пить. Вот такой вот есть у нас еще чай. Здоровые суставы Артра. Код 15792. Здесь у нас ходят цветы ромашки. Корень Аира, лист крапивы, плодов, плоды шиповника, корень девисила, корень одуванчика, трава репешника и цветы, липы. Все натуральные травки у нас. Также вот такой вот есть чай у нас, худрай. Травяной сбор, чистота и легкость в теле. Код 15771. Здесь у нас ходят травомяты, побеги и швики, кора крушины. Трава алтея, цветки пижмы, трава грибишника, кукурузные рыльца, трава хвоща, Александровский лист и побеги амелы белый. И еще вот такой есть чай кардио. Это у нас идет здоровое сердце. От 15664. Здесь у нас сходит трава мяты, трава тысячелистника, плоды боярышника, трава амелы, иван-чай доника и трава пустырника вот такие вот у нас есть классные чаи так что можете кто заинтересовался пишите мне в личных комментариях расскажу как приобрести и где можно их найти и такой вот небольшой у меня получился заказ И заказ мы на этот раз составил 93 пала. подписывайтесь на мой канал ставьте лайк мне будет очень, очень приятно У кого возникли вопросы пишите в комментариях на все отвечу всем пока пока